Загорелся голубой вагон, Замер земляничный полигон. Не догнал и не успел, Не дождался, не стерпел, Скорый поезд с рельсы потерял. Не догнал и не успел, не дождался, не стерпел Скорый поезд рельсы потерял Загорелись добрые глаза Пробежали ноги по поросе Рыбы, звезды и слова Тополя и острова Тихо полетели над землей Рыбы, звезды и слова, то поля и острова тихо полетели над землей, Засверкали сопли на усах, Заблудился ангел в небесах. Озвенелись, Снегирис, сорвалась резьба внутри, Просто сорвалась внутри резьба, Озвинились, Снегирис, сорвалась резьба внутри, Просто сорвалась внутри резьба, Задохнулась птица в синеве. Шапка в голове. Там где раз, там где два, скоро вырастет трава, будет время вырастет полы. Там где раз, там где два, скоро вырастет трава, будет время вырастет полы. Текла вода, туда, где еще никто не Таял снег текла вода, солнце двигалось туда, где еще никто не умирал. Тайл снег текла вода, солнце двигалось туда, где еще никто не умирал.